Всем привет, чуваки, это ТОП ДОТА и я два дня не выпускал видосы, но сегодня у меня будет реально годный выпуск мифов и я просто на 100% уверен, что он вам зайдет. Так что сразу жмите лайк и не думайте, что поставите его потом, потому что потом вы точно забудете, а я останусь без того самого лайка. А если так, то их точно не наберется 5000 и я не побегу пилить следующую часть, так что не ленитесь. Поехали! А для любителей ДОТЫ 2 советую скачать приложение для смартфона под названием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 Итак, первый миф разогревочный, так сказать, SF и валяющиеся на земле предметы. Получит ли он души за то, что разобьет, например, транквилы вражеского АКСа? Давайте пишите в комменты. И ответ. Нет. Не получит. СФ получает души за вообще что угодно, хоть за донай союзных героев и хоть за убийство вардов, но вот за предметы, которые он разрушает, он не получает ничего. Немножечко грустно для любителей СФов, но в целом ничего страшного. Не такой уж этот миф и жесткий. А вот следующий, он гласит, что Shadow Demon может подконтрить Войда, то есть создать его иллюзии и они смогут бегать по куполу. Что скажете? Иллюзии Войда, при этом они вражеские. Смогут или нет? И Ответ смогут. Странная херня, но вражеские иллюзии могут перемещаться по куполу воида, что для меня, например, было совсем неожиданно. Если вы знали, то вы красавчик. Кстати, есть еще какие-то юниты, которые могут бегать по куполу вражеского воида. А же интересно стало. И третий миф если прожать медас, когда у вас есть акторин, то вы отхилитесь. Звучит забавно, и это так. Действительно, если вы прожмете медас на крипца, то у вас восстановится здоровье. То же самое, кстати, работает с третьим скиллом гули. Если хотите прохилить брачуню, то киньте ванды на крипа и скажите, чтобы дружаня быстрее жал медас. Ну и последний на сегодня миф, который самый жесткий, самый интересный и самый неожиданный. Мне он просто люто доставил, когда я на него наткнулся. Итак, можно ли задынаить друг друга? То есть, у нас есть два союзных героя долбоеба и одна задача на двоих задынаить друг друга одновременно, чтобы оба героя рипнулись. И давайте речи, пишите, возможно, это по-вашему или нет. Ну а ответ. Да, возможно. Вот такая вот дичь. И смотрите, как это делается. Берем кентавра со вкачной пассивкой, берем его недобитого друга и берем вражеского героя, который может набрасывать какой-нибудь скилл, из-за которого появляется возможность дыная союзников. Виноманьсера, например. Бросаем гельчик на кента и жахаем его полудохлым антимагом по голове. И, как видите, происходит чудо. Два героя реально друг друга или Даже не знаю и думать не хочу при каких обстоятельствах вы будете это использовать в своих катках. Больные вы уроды, но если вы такое повторите, то это жесть. Ладно, спасибо за просмотр, надеюсь вам этот видос понравился и если это так, то не поленитесь и поставьте лукас, чтобы было 5000 лайков и чтобы я зарядился мотивашкой пилить следующую часть. Удачи!